Ну, два, как у тебя первый. Здесь недалеко была крепость старинная. Там перстень. Опа, ножик, блин, нифига себе. Каждый сигнал будоражит. Красавец. Его отдельно положить. Вот это древняя. <связь> Монет. На! Что? На! Все сразу согрелись. Нашат капони. От сабли. Да. Он острый до сих пор. -хо -хо! Вот это да! Как специально? Вообще состояние, вообще идеальнейший Острый, до сих пор острый Никто ключик не терял из вас? Сколько по цене этот? Душка. Свои встроенные два динамика Мне не этот больше понравился Это весовая гилька Вот так надо Я, Я его, кстати, даже в руки не брал, ты первое взял С Нашим людям всем привет мы сейчас находимся в таком вот потрясающем месте обратно. Следопыт уже пошел как туда, вверх по склону. Нужно нам сейчас будет восхождение предпринимать. Вот. Тут место очень старинное. И мы надеемся, что мы откроем сегодня новые страницы истории. Таким местам мы еще не копали, и это будет для нас очень большой опыт. Вот. Место действительно очень интересное, как заверяет наш кампад. Здесь недалеко была крепость старинная. И здесь, в общем-то, и были и набеги, вот, сражения постоянные, много кладов в окрестности были выкопаны. Зима, как видите, уже наступила здесь, даже мороз небольшой, где-то минус 2 сейчас градуса, но нам не мешает сейчас в лесу ходить и искать древности, и старину. Внимание, кстати, мы сегодня будем копать по древнятине, и будем надеяться, что что-нибудь интересное нам сегодня в общем то попадется так что ребятки вам приятного просмотра нам удачи все поехали Был. Это все вымывает О, здесь. Кроме дорогу. Да, подожди. А. Такая еще видишь Кости вон тоже. Вот пошло. Смотри, как игра. Что такой? Монетка какая-то. Смотри. Садитесь, да, какая-то. Не. Николашка. Николашка? Да, да ладно. Да. Первая Николашка. Натуре до да, полкопейки. Пол копейки? Да. Николашка. Маленькая, блин. Она вторая, наверное, четвертая. Да. А обрати внимание, как она сохранена. Давай, вот здесь. А -а -а. Ну, нахуй был какалик. А потом пойдут с глубины Давай хорошие еще. вещи. Что это? Давай. это тоже пол монеты, наверное. Да, пол э? вашего первого пула. Да Внутубень. ладно. Да. Половина пула? Пула, пул. Монеты, орды. Угу. Находимся сейчас на старинной дороге. Сейчас пойдем чуть выше подниматься, по предгорью, прозванивать. Будем смотреть, как по сигналам, и уже наверное чуть пойдем в горе. В общем, ребята, не переключаемся. Волк, ты на что там смотришь? На что смотришь? Весьма художественно висят. ребята первый сигнал первый сигнал и такая вот штучка выходит наружу, это подковка или что я не знаю, но по древности мы очень плохо разбираемся вот такая вот, серьезно это подкова, же да вроде. это подкова походу а какая малюсенькая, от капони Как часто бывает нашли самый хороший хороший приятный сигнал смотрите ребята вообще писать? ну это крупная медь обычно не знаю как в этих землях. и его не выкопать никак вот корень вот всегда вот так вот. как специально кому так тоже попадалось в лесу вот такие вот трудности Пишите в комментариях, что делали. Пилили, грызли, что еще приходилось вам делать с этим. Блин, ну мы будем пробовать, конечно, выкопать их. Или оставляли. Да, или оставлю. Что это? Что это? Вы слышали? Стоишь? Не, ребята придется нам его по ходу оставить Посмотрите, вот корень за корнем летение да невозможно здесь лопат сломаем сейчас обидно что поделать придется оставить походу мы его взяли все равно не такой приятный Сейчас посмотрим почему такие были Большие старания. Ребята! Ребята! Да ладно, да но! Нак! Нак! Да это же первый! Первый наг в жизни. Да ладно! Ребята! Ты... Блин, мы уже хотели его оставить. Никогда, слышите, никогда не оставляйте сигнал. Да. Вы только посмотрите на Первый наг, ребятки. Смотри какой он, четырехлопастной. А, отверстие под древко. Я не знаю. Он бронзовый. Бронзовый. Бронзовый, ребята. Блин, он тут был в корнях. Мы уже все, мы уже отчаялись. Мы хотели оставлять это место. Потому что на корне невозможно рубить это. Сломаешь лопату. Да, Андрюшка вчера рассказывал, <свят> что это достаточно редкий предмет для Блин, этих мест. Вот это древность. Вот это древность. Блин! Как я рад! Какой как я красивый. рад! Вообще, я, как я прям меня, я, его, я когда увидел, как он упал, у меня аж дух захватил. Вообще. Блин. Сохранность, только Блин. извините. Он острый до сих пор. Да. Он был вот здесь, кстати, под корнем. Тут я его вытащил вот, прямо из под корня. Бронзовый. Маленький, да? Да. Шипов. Да, вроде бы. Кифятина. Корнях был, Андрюк. Ага. Мы уже отчаялись. Корнях я, блин, долгну, долгну, не могу вытащить. Вон он. Ага. Что это у нас? Да, наконец Расскажи. С кисячиной лежат. Кипы, да? Бел. Тоже, наверное, 80-х или Ну да. И такой сколько? 500 Филипс. Да, голландский еще. Ух ты. Вот, так, полностью работает все. Радио, кассеты. А? Будете брать, включим, покажем. Проблем нет. И вот этот тоже работает? Да. А э -э этот, гон гон он мертвый. Фига себе. Вот санью, <говор> ну помните нота такая. Вот, Антиквары. <говор> угу. <Бомбища, пиво. говор> <говор> а вот этот сколько? А? Сколько по цене этот? Душка который. И тоже прям работает все? Ну, радио работает. Кассета нет? Кассета работает. Одна только работает. Мне Я этот душ знаю, понравился. Это вообще классные вещь. <связь> пробочный вот здесь прошел. Сигнал чистый. Вот так маленько вот. Вот так. Опа, ножик, блин. Нифига себе, да ладно. Ножик, советский. Что за ножик? Советский. Да, но... Ножик грибника. Андрюха, ножик. Нет, нашли как он вчера нам показывал ножик? Да. Ножик нашли, офигеть. Это советский ножик. Он клеймо советское тут. Плохо видать. Вот. В грязи. Вот такой ножик. Но его мы не будем с собой брать. Воткнем кому нужно. Хоть возьмет. Вот так вот. <смех> Прикинь, я, я еще не видел даже, смотри. Прям землю столкнул. Смотри. Ложка, походу, что ли. Вилка. Вилка, ребята. Фу, мы пошли по кухне. Смотри. Вот это сапутка. Нормально. Мне кажется, нам вникает это место, что пора буду перекусить. Да, точно. Мы сегодня не ели, ребятки, с утра вообще ничего. Сразу. Сразу задрели. Здесь у нас вилочка. Вот там у нас ножичек. А здесь у нас ложечка быть должна быть. Мы сейчас глянем, что такое. Там каждый сигнал будоражит. Что же там внизу? Вот, ребята, купаем. Вот такие вот из земли. Большие камни. Выворачиваем. Здесь сигнал еще один. Такой вот крупненький сейчас вытаскиваю. О, смотрите. О, какие приходится породы вытаскивать из земли. О, большой какой. Давайте я смотреть. Прям как слоеный пирог. Во, чего он еще? такой ну какая клепка тут вот. может быть ножичек был похож по крайней мере тоже похож на наг. Ну, что-то такой миниатюрный совсем три лопасти у него острый до сих пор острый вот так, так это раз. и есть наконечник да это наконечник это он что он совсем маленький это и есть крохотный Такие наконечник крохотные. походу еще один на. Только маленький совсем вообще. Покажи. Это то, что ты нам вчера показывал, да? Да. От сабли. Да. Сейчас. Вот это дерево оттуда, да? Или да, сейчас, подожди. Да, это какой-то большой. <смех> Видишь что такое? Да, это круто. Вот такое было. Еще надо саблю поискать, ну. Ну, это скажешь, Наконечник? Да. О. Рима. Рима? Да, вот римский. А, а что да, такое да. маленький он? Ну, я какой-то, есть и маленький. Да? Обалдеть. Ого, себе. ходили ходили нашли ключик а теперь внимание мы нашли не один ключик посмотри какое их количество тут а посмотри здесь сколько их это ключей никто ключик не терял из вас можно было повесить туда Нет. но не радуйся, это совет поздний. А ты снимал, да, как я его копал? Я так мучился, мучился, ребята, здесь. Копаю, копаю, вообще, смотрите, какая яма огромная. Да, монетка, кстати, 75 год, копеечка. Вот. Да, вот, рядом с пробкой монетку выудили. Такая глубина невозможная, я не знаю. наверное, где-то полтора штыка была. Причем такую крохотную. Вот, смотрите, ох! Да! Да! да. да. да. Наконечник! Ступоль два, как у тебя первый. Да, Наконечник! Только шипом целый. Да, такой же, кстати. Да. Шип у тебя целый, да. Ну, у меня да, медный. У меня. Не, такой же один. Такой же, день. такой же. А ну вытащите. Красавец. Все, у мальчиков глаза загорелись. А? Все сразу согрелись. Да. Я его, кстати, даже в руки не брал, ты первое взяла. Это честь для меня. Это? Не, это старый, не? Да! Его выкопали и бросили. Это какого времени? Орда. Орда? Ножик? Орденский. Арденский нож. Прям сверху далеко был. Кусок этой, серпа. Серебряный? А? Я, не Я иду к тебе. Я иду к тебе, свой стоп пройду. Там перстень. Вы видите, где мы ходим? Вот здесь сигнал все таки был. Смотри, целый похо. охренеть, целый, прикинь, да нет, обычный. -ху -ху! Вот это да, ух, смотрите ребята, вот персинек, вот это находки. А А ты говоришь по войне, Кибол. а там не видно, что на щитке у него? Видно, но тереть не будет, что-то по-моему есть. А ну... Так он подожди. А что скажешь? А что скажу? Вот ранние. Тут даже. Да какой не три тут на площадке. Вот смотришь, треуголь еще такие ранние, видишь? Ну 14. Mm, да? 15, да? Офигеть. Смотри какая патина. Да. Видишь, какая? Вообще Темная, состояние, Скажите, поздравляю. Вообще. Курим, женщин. Курим. Да, ну. курим, курим. Господи, это реально патина, ребята. Это Посмотрите, патина. как да. она зеркаливает. Узор, ты посмотри, какой. Вообще. В этих, кстати, в вкают местах святых сигналов практически нет. Земелька, вот если посмотреть, она такая рыхлая, чернозем. Тут что-то бьет. Что очень маленькая. 752 здесь вообще вот прошел вообще сигналов нет пусто а вот здесь с краю прям там вот ложбинка идет как раз вот здесь вот все показывает даже вот грязь не можем показать плюс 13 Мы попробуем выкопать монетку смотри да украинская монетка кстати ребята 10 копеек 10 копеек украинских Давай вот это попробуем Хорошо! такой сигнал! Вот! Вот на Я снимала! Минус 59! Круто, смотри! Смотри, какой красавец! На! Да шикарный вообще. Состояние какое. Среди вот этих вот смотрите камней. Вот такой нак. Вот. Прям выскочил с земли. Я его копаю, копал, прям вместе с землей. Так хлоп вот сюда, вот прям хлоп и упал так. Вообще, вот он красавец тут. Вот. Тут лежал. Ай, красавец вообще. Я вообще не верю. Мне кажется, я сейчас проснулся Вообще состояние, вообще идеальнейшее просто. Там на лопату, аккуратненько, на лопату, говорим, ну, топора. От топора, да, сколько да, себе. Да. О -о. От боевого, видишь, какой формы. Да, острый. Да. Там где-то, да, рядом да. тоже? Да. Вот она. О, Красавчик. Держи. Смотри, а, да. да. Да, да. Вот профессионал, да, видишь. Ты профессионал. Да, да, целая. Что -то. Пула. Сити Да, медная <свят> пула. <свят> вот, ты же профессионал работаешь держите, да. говорю. Да. Да. да. Ну похоже, народ. Но... Нет, нет, это... нет, это не нас А ч это? Как здесь смели выразиться, а это наша элита вот сегодняшнего дня. Господин? Он не хочет говорить, ребята, да, про ну нашу -то элиту. Топора раз. Это более маленький топорик. Это у нас орда, да? Скифы. Скифы. Ой. Такая вот гирка тоже интересная. царских племен. Пулы медные, татарские. Вот это Николашка даже не Да. Она вторая копейки. Ну, наки, пожалуйста. Римский нак. Скифы. Так. ордынский наг. Тут что у нас интересно Такие вот от телеги большие. Огромные гвозди. Ну так. башмака, накладка, да? Есть наш коп сегодня с первого сигнала начался вот с этой удивительной находки подкова. Для молода да, ослики времен Орды. Ага, один да. дробь чего-то видишь вот да, да. дроп 8 как бы него а может 8 1 8 а это как такой как на картах или Литров, F, да, или да. вот такая как сердечко вот. это ага. весовая гирька 8 хода царская патинка, патинка. патинка как она Такой вот, ребят, трехлопасной. Пугается гирька. пугается гирька. Ты запоролся. Давай, давай. Да, может быть вполне. Ну, Что-то вот ты посмотри. Вот посмотрите, ребята, из чего монета делается сейчас. Это поход 10 рублей. И вот, посмотрите, отслаивается. Верхняя часть как раз таки. Ужас.